Эта история произошла в 2013 году в тунисском городе Махде. Служащий маяка по имени Ахмед заступил на свою смену. Как обычно, он должен был проверять состояние махины и следить за тем, чтобы ничего не сломалось, а если сломается, то незамедлительно сообщить об этом. Однако маяк был не совсем обычным.

Дело в том, что город Махди расположен на полуострове, окруженный с трех сторон морем, а с четвертой сушей. Город основали еще древние римляне, следы пребывания которых до сих пор видны. Еще одной особенностью этого места является местное кладбище. Дело в том, что это мусульманское кладбище расположилось на полуострове прямо вдоль берега моря и упиралось прямо в тот самый маяк. Стоял вечер.

Ахмед проверил состояние оборудования, а затем вернулся к себе в служебное помещение, где после захода солнца он сделал себе чай. Вокруг стояла гробовая тишина, и лишь волны, разбивавшиеся о скалы, нарушали эту тишину. Тут начал сильно загубать ветер. Ахмед поначалу не обратил внимания на это. Все-таки маяк расположен на полуострове. Однако в этих забываниях

он начал слышать женский голос. Мужчина вышел из маяка и осмотрелся. Он знал, что покидать территорию нельзя ни в коем случае. Это все-таки техника безопасности. И тут он услышал пронзительный женский крик со стороны моря, который даже ветер и волны не могли заглушить. Смотритель решил рискнуть и помочь неизвестным. Он закрыл дверь и кинулся в темноту прямо через кладбище

светила яркая луна, волды разбивались о скалы, ветер завывал над белоснежными могилами, маяк продолжал работать на автоматике. Над городом наступил рассвет, взошло яркое и жаркое сахарское солнце. Махдия проснулась и закипела жизнь. Рано утром сменщик Ахмеда пришел на маяк, но молодого человека не было на месте, он обыскал все здание,

но мужчины и след простыл. Уже позже по камерам видеонаблюдения установили, что Ахмед кинулся из маяка в темноту в сторону моря. Его начали искать по всему побережью. Производились даже поисковые работы под водой. Но все оказалось тщетно. Молодой смотритель маяка загадочно исчез. Исчез навсегда.